Всем привет! Сегодня мы разбираем лексику из первой части видео про детерминизм. Если вы его не видели, ссылка на него в описании. Слово и выражения выбраны подписчиками путем голосования в паблике английский без ГМО. Все они связаны со словом «много» либо со словом «полностью». Начнем с самого простого. хоули поначалу лидировал в вопросе, что меня довольно удивило. Но в итоге оно осталось на втором месте, что тоже довольно странно. Хоули является обычной наречией, которая, как и большинство производных наречий, образовано путем присоединения суффикса «ли» к прилагательному. Real – really, probable – probably, whole – holy. Whole, который читается точно так же, как дыра, значит целый. Наречная форма wholly значит целиком или полностью. Полностью зависит только от нашего собственного выбора что может также обозначаться словом entirely, которое образовано от слова entire, весь, целостный. Это точка зрения, что люди способны на полностью свободное действие. Слово many обычно заменяется либо словами most of, либо a lot of. Конструкция an awful lot является эмоционально наполненным вариантом. На русский язык ее можно перевести как чертовски много, хотя литературно этот перевод больше подойдет к синонимичному выражению a hell of a lot of или one hell of a lot of", в которых hell, соответственно, значит ад. Awful само по себе значит ужасный, поэтому an awful lot будет переводиться как ужасно много. На самом деле, достаточно тяжело найти аргументы, которые поддерживают либертарианскую свободу воли. Like Самый лучший аргумент в пользу этого – «мы сильно ощущаем, что мы свободны». Также между артиклем «a lot» может запихнуть уже известное нам слово «hell», и мы получим «a whole lot of». Напишите в комментариях, как бы вы его перевели. Ну и последняя сегодня конструкция, самая сложная для перевода. С точки зрения получаю свое название от слова «свобода». But political libertarians are all about freedom from government intervention. To be all about. Давайте вместе попробуем перевести определение из словаря. Как мы видим, здесь три значения. Пойдем по порядку. Быть сконцентрированным на ком-то или чем-то в качестве предмета или темы. Этот документальный фильм посвящен индустрии моды. Второе значение. Быть полностью поглощенным собой. Она полностью в себе последнее время, поэтому я сомневаюсь, что она хоть слово услышала из того, что ты сказал. Последнее значение. Быть страстно увлеченным или сильно поддерживать что-то или кого-то. Мне никогда не нравились они как группа, но я фанатею от их сольных проектов. В общем, фраза очень многозначная, смотрите по контексту, как ее переводить. На сегодня все. Не забудьте посмотреть видео про детерминизм и подписаться на канал, чтобы не пропустить вторую часть. Оставляйте в комментариях пожелания, чтобы вы хотели увидеть на канале. Увидимся!